Привет всем! И действительно, название ролика в клетке соответствует тому, где мы сейчас находимся. Не то, чтобы я негативно отношусь к подмосковному городу Мытищи, где находится эта площадка, где я сейчас нахожусь, но она действительно находится в клетке. То есть, идея о том, что воркаутом может заниматься всегда, в любое удобное для вас время, когда вы захотели, пришли, позанимались на турнички, в Мытищи не работает, потому что площадку тупо закрывают. Нет. Окей. Ладно, я не обратил внимания, что дверь уже, <смех> двери уже нет. Раньше площадку закрывали, и когда эту площадку только-только открыли пару лет назад, я был на открытии, даже внес лепту в то, чтобы она здесь появилась, эта площадка. А нас дико удивил тот факт, что ее закрывают и заниматься может строго определенные часы. Но, как видите, сейчас я не обратил на это внимания, но действительно это уже так, двери нет. Еще раз, нет двери никакой. Поэтому можешь заниматься в любое время дня и ночи. Просто приходишь и занимаешься. Из того, что здесь есть, как собственно, стандартный набор, рукоход двухуровненный, очень высокий, двойные гнутые брусья, комплекс, комплекс. Видите, комплекс очень необычный. То есть перекладинка, расположена перекладины, чтобы можно было опять же делать элеватор. Это нестандартное решение Кенгуру Pro, Просто когда площадку только построили, ребята сгоняли за ключом шестигранным. И, в принципе, если у вас есть шестигранный ключ, вы можете перестраивать площадки King Group Pro, как вам захочется. Потому что далеко не всегда они построены оптимальным образом. А здесь вот сделали элеватор и сделали отдельный турник, чтобы можно было на нем крутить обороты. Вот так. В принципе, можете что угодно переделать. В эти мне нравятся модульные конструкции. Просто берешь шестигранник и превращаешь их площадку своей мечты в общем приятное покрытие приятная площадка разве что клетка и сегодня я буду тренироваться именно здесь, сегодня последний день шестой, шестой недели господи, ребят, время, время продолжает бежать и сегодня последний день, последний день, когда мы делаем пять кругов, завтра уже будет 6 кругов мы добавим еще один круг и по поводу добавления круга я скажу так я не буду играть в героя и не буду делать по 20 поджиманий от пола, я сделаю по десятке. В принципе, когда дело касается тренировок, не надо играть в героя, не надо. Лучше постепенно наращивать уровень, увеличивать нагрузку, расти, прогрессировать без травм, чем сыграть в героя, подумать, что вы все можете, получить травму, выпустить из тренировочного режима надолго. Зачем? Зачем вам это? В долгосрочной перспективе, когда вы планируете заниматься этим... Всю жизнь. Одна, две тренировки месяц. Даже несколько месяцев тренировочных. Они не играют роли. Есть, спустя там пять лет вы будете оглядываться назад и даже не вспомните, что у вас в течение нескольких месяцев был медленный прогресс. Но если у вас была какая-нибудь серьезная травма, вот ее вы не забудете никогда. Поверьте. Поверьте моему горькому опыту. Вот. И я сейчас говорю не о том, что я уже несколько месяцев не подтягиваюсь вообще. Кстати, не тянет. То есть в, отличии... в чем отличие людей, которые занимаются уже много времени, а тех, кто только начинает заниматься? У новичков есть такая, я по себе помню, есть такая дикая тяга. Они не могут без тренировок. Надо тренироваться, тренироваться, тренироваться, иначе не будет результата. Больше тренироваться. Болеешь, блин, что за фигня? Хочется поскорее тренироваться, еще не долечился. Начинаешь тренироваться. У тех, кто занимается давно уже этого нет. Нет никакой тяги, гораздо более рациональный подход. Если ты заболел, ты выздоравливаешь. Если... У тебя по плану идет тренировка, но что-то идет не так, и переносишь ее. У тебя нет дикой тяги тренироваться, потому что знаешь, что в конечном итоге все эти усилия складываются, и поэтому нет смысла ничего форсировать. Вот это более такой правильный рациональный подход, в отличие от новичкового эмоционального. Ну, я думаю, к нему просто нужно приходить, то есть пытаться убедить в этом новичков тяжело. У них немного другой взгляд на все это дело. Поэтому, ну, каждый дойдет своим опытом я дошел мне нравится я могу спокойно пропускать тренировки вообще не тренироваться в целом, не э, вы этого не слышали сейчас ладно все разминаюсь пока я не замерз и буду делать круги <музык> Take my hand. Let's have a blast and remember this moment for the rest of our lives. Our lives. Our lives. Our lives. Our lives. Oh, oh oh oh oh oh oh oh oh. Tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Tonight. 'Cause tonight's the night. Am I right? like a night for a party, my nature, so naughty, it's a knock on the door, it's the neighbors, quit cock blocking, we're having a hold down, you hoes down, don't let me pull my hose out, cause it's big, long, pink, strong, I've been the time to slack all night long, grab my hand, play this song, DJ save my life, come on, leave your fear back off the wall, free of beating pussy pop, if you don't have a pussy, pop a cock into a boot tie, to a boot Yet, yeah, And we danced oh, And we cried oh, And we laughed oh, oh, And had a really, really, really good time oh, Take my hand oh, Let's have a blast oh, And remember oh, oh, this oh, oh, moment for the rest oh, of, of our lives I am not, life. I am not going to stand on the wall I will dance, I will dance I will break that ass off And I see you in the corner Corner looking so small, to it If I died tonight, at least I went hard I will not, I will not Give a damn who watches me I will live, I will live Liberate the thoughts in me I will be the disco ball freak And give my all to whatever girl's booty I'm freaking on, I'm not skeeting No, it's just freaking hot Alright, I skeeted I will not be a mannequin No, the ego banish shit the roof's on fire, let's burn down the vatican i will moonwalk to pluto in honor of michael jackson in heaven he'll be saying that man is tired of dancing rip to the king michael jackson we learned it all from you dedicate this to the dance floor party out the sorrow till tomorrow morning happens we pledge allegiance to the dj put your hands up вот такая вот получилась тренировка. Лайтовая в преддверии добавления нового круга. И ввиду того, что я опять не выспался, и накапливается усталость, накапливается. Поэтому... Решил делать вместо 20, отжимания от пола по десяточке. Вот такие вот дела. Это колбасит у меня количество повторений постоянно. Но у меня и ритм жизни колбасит, поэтому я подстраиваю тренировки под свое самочувствие. В любом случае это 100 дневка и главная задача здесь регулярно тренироваться. Нет смысла переутрудиться и потом на несколько дней выпасть или видеть регресс в показателях может на вас давить, что раньше вы делали больше, чем сейчас, а это все дело в том, что у вас устал, просто накопилось. из-за того, что вы делаете слишком большую нагрузку, чем нужно. Если вы все делаете правильно, то у вас эти ежедневные тренировки идут довольно легко, даже если вы постепенно-постепенно увеличиваете, либо сами, либо только то увеличение, которое дается в программе, то есть увеличение количества кругов, и в продвинутом блоке начнутся всякие различные продвинутые техники. Вот такие вот дела. На этом на сегодня все. Для тех, кто по каким-то причинам не знаком с творчеством Дугласа Адамса, очень-очень рекомендую этого писателя, Автостопом по галактике. Узнайте ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. Очень крутая серия книг. Всем рекомендую. На этом все точно. Увидимся завтра. Новый день, новая площадка, новые приключения. И на один шаг ближе к завершению программы. Всем пока.